Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим развлечение с попыт, которое набирает большую популярность в данное время. Посмотрим, что же с ним можно сделать. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, вы станете крашем своего краша, я вам обещаю. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, вы краш. Начинаем! Ну, собственно, мы берем камни. Можно я буду называть вещи своими именами. Оп. Классный, да, звук. Как в общественном. <кхм> oh gosh, guys, finally... Ура, ура, ура! Доставай, но Even у тебя такая так подразно. Уууу, тут инструкция. Голубой. Тебе бы понравилось? Ой, что там? А? Все, мы все нажали. Классно, да, их нажимать, согласитесь. Есть в этом что-то дебильное, но в то же время и завораживающее. И вот они жмут на свой голубой. Попит. Я хочу там заморозить лед. Я хочу туда насыпать страз. подкинуть это все, И чтобы все было в замедленном действии. О, что это жидкое или это твердое? Один вопрос, почему такая простая вещь стала такой популярной? Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Есть ли у вас такая штука и чем она вас зацепила в итоге? почему такой невероятный бум на какую-то резиновую штучку с дырочками, с отверстиями, нет, с углублениями, так скажем, и обязательно камни, угу. Угу. то есть один камень кидаешь, потом все нажимаешь. Один, Один не нажался, ну, логично, там же камешек. А, заметила, что в основном они какие-то желтые. Так, какой-то психоз. Попи. Итак, у нас есть какая-то сетка, слайм. Вы видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть не нажатых. Okay, right Ребенок готов вообще ворваться в этот поппит so и готов запихать туда like все, что угодно. Like really но okay, over, so <laughs> спокойно. Так, тут драка давайте диайвай у нас картон еще один картон длинный ножницы горячий клей отслаиваем картон аккуратно у нас осталась такая бумага обклеиваем наш картон круглый это попит своими руками you got it. так себе он наверное будет Вау, какой офигенный оттенок. Я зависаю. Прикол, да, в том, чтобы найти, где спрятана стеклянная кругленькая мячик. Все практически одинакового оттенка. Почему так? Желтый, голубой. Все, больше их никаких нет, что ли? Почему все одинаковые? А вот и нет. Он бывает разных цветов. Вот этот, например, лиловый. Симпатичный. Но, вы думаете, я просто так здесь рассуждаю о них? Я же себе тоже заказала. Радужный, радужный. Ну, вот он, он. Понажимаем на него. Слышите этот звук? Я пытаюсь вычислить, э, почему он так гениален. Не знаю, мне с ногтями не очень удобно нажимать, но прикольно. Он радужный. Е -е -е. Боже, это попец с медвежатами. О, но мой зато радужный. А, Нашли. Е, е, е, е, е, Вернитесь. О, такой же, как у меня. Мне нравится, как он хрустит. Поздравляю, вы поняли. Ло, ло. Я Вы Слушайте, да-да-да, я теперь буду его теребить. Это опять что-то своими руками, но мне больше нравится производство заводское. Какой величный кадр! Попит, шмопит Круто, мне нравится этот звук Кажется, я начинаю что-то понимать Чтобы мне туда запихать Вот прям желание уже появилось, знаете, такое Кругленькое, есть что-нибудь у меня? Пока что все не помещается Мне нравится этот звук Я хочу их всех давить. Я буду вдавливать и смотреть сюжет. Можно, пожалуйста? Это змея мне бы тоже понравилась. Я хочу, чтобы они все вдавились. Сейчас я их вдавлю. О, в лежачем положении это делается еще прикольней. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ну все, до свидания, мы меня потеряли. Сейчас почти все нажала. О, я все нажала. Давайте все разожмем. А, -а, а Это звук! Я еще хочу. <смех> <смех> <Все> я поняла. <смех> я поняла. Короче, вообще мне нравится, <смех> да? <смех> вот так вот, вот мы запихиваем все опять обратно. Звук! Это все из-за звука. Мне кажется, если бы я могла издавать такие звуки, я могла бы быть тоже стать попитом. Только Гарри. Заморозка. Да, мне кажется, замороженный он еще круче п -п звучит. В общем, это заменило мне все игры на телефоне, рассказывает нам вот этот персонаж. Возможно в этом что-то есть. Не хочется его трепать. Вау, как красиво! Зачем тебе попить, когда у тебя такой вид? Я пошла, полежала на дождике. Какие офигенные звуки! Он большой, потому что чем больше вот эти отверстия, углубления, тем звук ярче. Therefore I give it last place. Next is my butterfly dimple. This is very much so. But I have found that these are harder the, to pop down than the other ones. But I do think that it is OG. I just it's so amazing. I love it. It is super fun to take and it is not too loud either, so you can In first place is my Если это прикрепить на ключи, то то их никогда не потеряешь, потому что ты всегда будешь играться, и всегда они у тебя будут в руке вместо телефона. Мне кажется так. Но я же не могу сейчас взять телефон и одной рукой все это делать, правильно? Может, какой-то хитрый ход, чтобы отучить нас от телефонов. Вот Мой телефон всегда у меня в руке. Кажется, вот это радужный друг может составить ему конкуренцию. Желез. Так, разогреваем. Ага, -а -а все, у нас сейчас с желатином получится желе. Потом его нужно будет остудить, заморозить. И, -и, -и поехали. Заполняем. Это же точно формочка под желешки. Еще подлет. Блин. Подлет тоже удобно будет. Только они будут слегка малые. А! А! Кайф. Ммм. Плохо застыло. Получилось варенье. Конфеты с конфетами, как их то запихать, Здесь нужно, наверное, рас... well, раскрыть okay. сначала или so растопить их cherry, Вечно появляется в мире какая нибудь It такая фигня, которую ты не понимаешь особо, думаешь фигня какая-то, а потом на тебе в руки попадают и такой во, какая классная фигня Фу! Он так пахнет, знаете чем, какими-то елками. Давайте я напоследок кое-что сделаю. Гайф! Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас, целую. Пока!